Каковы способы лечения остеопороза? Как выяснить, есть ли у вас остеопороз? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете наиболее важную информацию по остеопорозу, диагностике, факторов риска и способах лечения этого заболевания. Я бы рекомендовала вам посмотреть этот ролик до конца. Думаю, что информация будет вам очень полезна. Я бы хотела начать разговор с темы, которая касается заболевания костей, в данном случае остеопороз. Под остеопорозом мы подразумеваем, судя по названию этого заболевания, пороз, то есть порозность, как губка, и остео – это кость. То есть это означает, что кость становится менее прочной. Представим губку, да, губка – не самый прочный материал. При этом Мало того, что кость становится хрупкой, она подвергается высокому риску переломов при очень незначительных травмах. Как мы знаем, снижение плотности кости – это возрастной процесс. С течением возраста со старением э, человека э, остеопороз развивается. Население стало жить дольше, и поэтому людей с остеопорозом мы стали встречать чаще. Но очень важно, с какой плотностью костной ткани, с какой структурой э, костей человек подходит к своему 25-30-летнему возрасту. Это именно возраст набора пика э, костной массы, и если пик костной массы был высокий, то, скорее всего, человек с возрастом вряд ли разовьется остеопороз. Если был низкий, то мы действительно ожидаем развития этого грозного состояния, повторюсь, которое грозит переломами. А переломы старшей возрастной группы, именно э, позвоночника, шейки бедренных костей – это, конечно, нивидизирующее заболевание и наносит огромные и финансовые э, потери, и человеческие потери. Как известно, у э, женщин плотность костной массы создают женские половые гормоны, способствуют. Плюс на здоровье костей влияет э, на заболевание желудочно-кишечного тракта, наше пищевое поведение, семейный был быллиостолпороз э, у кого-то э, кровных родственников, прием определенных лекарственных препаратов. И, конечно, доктора все эти факторы учитывают и решают проводить обследование и какой план обследования это должен быть, и дальше уже путь лечения. Важно отметить, что остеопороз бывает не только связан с возрастом, то есть наша задача понять, нет ли здесь вторичных причин остеопороза, который является уже проявлением какого-то другого заболевания, и наша задача лечить то основное заболевание, конечно, не забывая про остеопороз, чтобы ликвидировать Эту проблему. Профилактика остеопороза вопрос замечательный. И действительно, вы правы, что мы должны профилактировать. Лечить мы умеем профилактировать сложнее. В первую очередь помнить о том, что на состояние костей влияет. Физическая активность. Мы не должны вести малоподвижный образ жизни. Человек создан, чтобы двигаться. Мы не можем поменять наш пол, да, как факторы риска. Мы не можем поменять наш возраст, но мы можем изменить наши пищевые привычки. И здесь вопрос э, питания богатого витамином D, продуктами, которые содержат достаточное количество кальция. Если с кальцием более-менее понятно, что действительно его можно получить с помощью питания, то с витамином D сложнее. Продукты питания содержат... Его в малом количестве. Основной синтез витамина D происходит у нас в организме под влиянием ультрафиолета. Но здесь следующая проблема. Российская Федерация большая ее часть, располагается выше 37-й параллели 35-37. Это означает, что солнечный луч даже в летнее время будет падать под острым углом. То есть, по касательной Этого, этой дозы ультрафиолета не хватает для выработки хорошего уровня витамина D, плюс мы используем и должны использовать солнцезащитные крема, что также мешает выработке витамина D. Те популяционные исследования, которые проводились и то, что мы видим на приемах, огромное число людей, не подозревая, имеет дефицит витамина D, поэтому были выпущены... Несколько лет назад российские рекомендации о том, что все практически, население Российской Федерации должно получать обязательно витамин D в дозе 800 тысяч международных единиц в сутки. Поэтому, возвращаясь к теме остеопороза, движение витамин D, продукты, богатые кальцием, отказ по возможности от алкоголя, курение – здесь уже вопросы не только остеопороза. Каковы способы лечения остеопороза? Многое зависит от возраста пациента или пациентки, зависит от ну, аллергического анамнеза, если мы не будем брать во внимание эти аспекты. то как правило, лечение остеопороза медикаментозное. Для того, чтобы замедлить разрушение костной ткани, сегодня существует большое количество препаратов, которые мы назначаем. Это и таблетированные препараты, и в виде порошков, и в виде внутривенных инъекций, которые могут вводиться раз в три месяца или раз в год даже. Раз в полгода есть препараты, которые вводятся подкожный пациент может делать это сам повторюсь все направлено на замедление разрушения костной ткани есть э, только единственный препарат обладающий анаболическим эффектом и позволяет если так можно сказать нарастить костную ткань не только замедлить разрушение но и нарастить, сделать ее более прочной. Конечно, плюс мы не забываем, что опять же нам нужны движения, нам нужен витамин D, возможно препараты кальция, если мы дополучаем кальций с питанием, просим пациентов рассчитать, сколько они за сутки употребляют кальция с теми или иными продуктами, для этого есть таблицы достаточно простые. Объясняем пациенту некоторые правила жизни, чтобы уменьшить риск падений. загнутые коврики, скользящие коврики в ванной, чтобы этого не было, потому что падение человека со остеопорозом грозит нам переломом, в зависимости уже от вида перелома будет решаться вопрос о хирургическом вмешательстве. Продолжительность лечения, когда человек к нам приходит с диагнозом остеопороз, либо мы ему выставляем, можно сказать, что она с одной стороны должна быть пожизненная, но с другой стороны я не могу так сказать, потому что длительность изучения препаратов, которые мы применяем для лечения остеопороза, ограничена определенным количеством лет. Например, та основная группа, золотой стандарт лечения остеопороза, назначается в течение 5-7 лет. Есть недавно разработанный препарат, который мы на сегодняшний день можем применять не больше, чем в течение двух лет. Поэтому это зависит от препарата. Конечно, мы оцениваем эффективность терапии, чтобы не было новых переломов, потому что мы знаем, что если у человека есть перелом, то риск последующих переломов увеличивается в разы. Наблюдаем за маркерами в крови кости образования, то есть насколько замедлилось разрушение кости, идет ли образование новых тробекул, то есть прочность кости увеличивается ли. Плюс у нас есть рентгеновский метод, который позволяет нам определить, опять же, динамику либо положительную, либо отрицательную по поясничному отделу позвоночника, по максимальному отделу бедренной кости, лучевой кости. На насколько упрочняется кость. Повторить, что продолжительность лечения, как правило, это 5-7 лет. Дальше мы обсуждаем с пациентом о том, что у нас нет долгосрочных наблюдений, принимаем решение, мы же все-таки будем продолжать, несмотря на то, что, повторюсь, разрешено определенный период времени, или мы прекращаем использование препаратов дальше да, и говорим пациенту опять же продолжать движение, принимать витамин D и определить с кальцием. К сожалению, остеопороз это, ну, я не скажу, что тихий убийца, но это тихая болезнь, она не болит. Проявлений этого заболевания нет до того момента, пока не разовьется перелом вследствие малой травмы. Поэтому, когда человек приходит на прием, мы пытаемся выяснить все его факторы риска, часть из которых я уже озвучила. Есть определенные шкалы, которые позволяют нам понять риск развития. Возникновение перелома в течение ближайших 10 лет. И если этот риск высок, мы тогда определяем план обследования. Если риск низкий, то никакого обследования назначено не будет, а будут даны рекомендации по профилактике проблем с костной тканью. В нашей клинике работает большая команда врачей, которые имеет богатый опыт диагностики, профилактики и лечения остеопороза. Если у вас есть вопросы касательно остеопороза, любых аспектов этого заболевания, вы можете записаться к нам на консультацию. Чтобы записаться на консультацию по остеопорозу, пожалуйста, нажмите на ссылку под нашим видео.